всем добрый день сегодня у нас третья часть по ноутбуку msi gf 63 ding в этот раз мы установим внутри этого ноутбука накопитель который у меня был на канале keoxi и посмотрим как данный диск ведет себя внутри этого ноутбука в том числе также мы рассмотрим моменты а именно когда рассматриваем этот вертельный накопитель keoxi он же toshiba переименованная. то мы в том варианте когда у нас есть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 Кабеля USB 3.0 и сериал ATA 3.0. И при помощи стандартного бокса FORICA тоже USB 3.0 ATA 3.0 при помощи этих двух устройств. И посмотрим, как у нас происходит взаимодействие с этим подключением. Кто не видел видео о по подключении к USB 2.0 данного жесткого диска, может посмотреть на данном канале. Итак, сейчас приступаем к тому, что давайте сначала подключим внешние кабели и посмотрим что происходит с этими устройствами при подключении к твердотельному накопителю какая скорость и так далее протестируем тестируем твердотельный накопитель кеоксия при помощи кабеля usb 3.0 serial продательный накопитель киокси при помощи внешнего бокса орика Давайте вскрывать ноутбук, устанавливать твердотельный накопитель, тем более в комплекте присутствует соответствующее крепление для того, чтобы закрепить этот твердотельный накопитель внутри этого ноутбука. И третий вариант тестировать твердотельный накопитель который находится внутри ноутбука подключен по сериалу ТА третьей версии и смотрим результаты полученные в результате тестирования